Уважаемые читатели коллеги, добрый день! Ну что, у нас сегодня воскресенье, 11 часов, и как всегда, мы с вами вместе в прямом эфире. Несмотря на то, что у нас сегодня великий прекрасный праздник, и я поздравляю вас всем с Великим Днем, с Великой Пасхой. Это действительно праздник такой огромный, большой, очень значимый для православных, но ну и вообще, думаю, для верующих людей на земле, потому что... Надо во что-то верить, надо верить в хорошее, прежде всего в хорошие дела, надо эти хорошие дела делать, и мы всегда об этом говорим, вот, и Бог воздаст вам за это, ну и самое главное, в душе у вас всегда будет. Чисто и светло, чего я и желаю всем вам, чтобы у нас все было хорошо. Поэтому я думаю, что сегодня мы немного с вами поговорим, потому что пишут мне о том, что регулярно возникают какие-то актуальные вопросы, которые хотелось бы обсудить, хотят видеть меня в прямом эфире, хотят, чтобы я напрямую ответил. Вот. Я всегда говорю о том, что вы ко мне можете обратиться и по электронной почте Пучков, КВ, собака, mail.ru и позвонить моей помощнице Ольге, и она ответит вам по телефону на все детали. Значит, это телефон 985-222-1087. Можете написать мне в Инстаграм, в личку. Сейчас я как раз веду прямой эфир и в Инстаграм, и написать мне в личку ВКонтакте. Сейчас я веду прямой эфир и ВКонтакте. И написать мне в Телеграм, так сказать, мы параллельно и в третьей соцсети ведем с вами так сказать, этот прямой эфир, поэтому я доступен по всем каналам, какой удобнее для вас, единственное, что не всегда мне сразу отвечать удобно, не всегда я могу этого сделать, так как я не блогер, да, я хирург практикующий и работаю в операционной все свое основное время, в свободное время отвечаю вам на вопросы и трачу на это 2-2,5 часа в день. Поверьте мне, это тяжело годами так делать, так сказать, и включая выходные дни, праздничные дни, но вопросов много у пациентов, все хотят получить определенные ответы, я стараюсь все-таки на них отвечать. Значит, сегодня наша такая основная тема прямого эфира – это ретро это инвазивный эндометриоз. Вот. Хочу чуть-чуть заострить на этом внимание, потому что проблема большая. Вот. Проблема сложная и с точки зрения диагностики, и с точки зрения хирургического лечения. К сожалению, это мультифокальное заболевание, которое поражает различные органы. Мы много раз на эту тему с вами говорили. Да, и, да при этой ситуации необходимо как раз и мультиорганное лечение, да, то есть нужно обязательно, чтобы был или поливалентный хирург, который оперирует и в гинекологии, и в хирургии, и в колоректальной хирургии, и в, в, в урологии, или чтобы в бригаде у вас, так сказать, в операционной обязательно были специалисты, смежные все эти, о которых я говорил, потому что во время оперативного вмешательства находки могут быть всякие разные, и чтобы за одно оперативное вмешательство можно было решить все ваши проблемы клинические, необходимо, чтобы соответствующие специалисты или тот специалист, кто делает вам оперативное вмешательство, обладали опытом выполнения оперативных вмешательств на других органах и системах, помимо гинекологических органов, да, помимо матки и придатков. То есть обязательно надо уметь работать на толстой кишке, на тонкой кишке, на аппендиксе, на мочеточнике, на мочевом пузыре, то есть различные, различные органы. Буквально два слова я подготовил вам слайдик, что такое эндометриоз наружный, откуда он берется. Да, мы знаем о том, что в полости матки есть, так сказать, слизистая, которая во время месячных, Выходит через канал в влагалище, но бывают ситуации, что развивается так называемые ретроградные месячные, да, и через матку по трубе, значит, это как раз ткань вместе с месячными может попадать в брюшную полость и эта жидкость содержит ваши собственные клетки которые находятся в слизистой матке эти клетки они обладают очень выраженным инвазивным ростом да то, то есть они генетически запрограммированы чтобы захватывать плотное яйцо, вот чтобы оно так сказать приживалась полости Матки быстро прорастать сосудами, питать это плодное яйцо, и чтобы развивалась плацента и развивался в дальнейшем плод. Так вот это вот генетическое свойство ткани, оно сохраняется и вне матки. И если оно попадает, так сказать, на трубы, на яичники, на брюшину, на тазу, на кишечник, то при соответствующих обстоятельствах, а это как правило связано с чем, то есть во время этой э, ситуации, например, есть какое-то краткосрочное свежение, э, снижение иммунитета у женщины, да, то есть она может перенести грипп, какую-то простуду, стресс, э, не высыпаться, какие-то беды на работе, в семейной жизни, что-то еще, да, так сказать, вот эти факторы, они ослабляют иммунитет. И э, в норме у нас <связь> вот эта жидкость, которая попадает в брюшную полость она уходит, то есть она очищается соответствующими специальными клетками, так называемые паритальные макрофаги, то есть они поедают эти все клеточки, то при снижении иммунитета количество этих макрофагов, оно, так сказать, в разы уменьшается. И в этой ситуации эти клетки могут имплантироваться на брюшню, на яичники, на кишку и прорастать в этом. Вместе здоровую ткань. Быстро, так сказать, внедряются сосуды, вот, и далее уже этот эндометриоидный очаг начинает вести себя так, как слизистые в полости матки. То есть это циклически зависит от месячных, и как слизистый вырастает в полости матки, так и вырастает этот эндометриоидный очаг от месячных к месячным. То есть это вот такой простой вариант, каким образом развивается эндометриоидность. Метриоз. Развиваться он может в любом месте. Вот Посмотрите здесь на слайде. Да, то есть, если это слизистая в полости матки, это на разрезе, попадает непосредственно в саму стенку кишки, то мы видим вот эти темные пятнышки, это в стеночке матки. То есть, это эндометриоидные очаги, которые располагаются непосредственно между мышечных клеток в толще матки. Это так называемый аденомиоз. Если эти очаги маленькие, там миллиметр, два, три, четыре, и их много, и они разбросаны по а, непосредственно самой стенке, то это так называемый диффузные ДНК. Если эти очаги между собой сливаются и образуется крупный узел, то есть сантиметр, два, три, 4, 5 сантиметров, вот, то это уже узловой мелус. значит Это э, так называемый внутренний эндометриоз. Если эндометриоз, как я показывал, через трубу маточную выходит снаружи матки, то это эндометриоз э, носит название наружный, да, то есть он снаружи матки. Если он прикрепляется к органам, которые которые не относятся к половой системе, то это так называемый экстрагенитальный эндометриоз, то есть который располагается вне половых органов. Он может быть на кишке, на тонкой, на аппендиксе, с толстой кишкой связанной эндометриоз. Он может быть и в легких, в сердце, в селезенке, то есть где угодно, потому что имплантироваться эти очаги и распространяться, Могут как, так сказать, механически передвигаясь по брюшной полости Вместе с током жидкости, который у нас в норме в небольшом количестве брюшной По полости есть, так и лимфогенным путем, как раковые клетки да, То есть через лимфатические пути, так и гематогенным через кровь То есть кровью разносится по различным органам и системам И таким образом эндометриоз попадает в легкие, в селезенку, в печень То есть может развиваться и там Поэтому заболевание этот как раз и носит мультиорганный характер, то есть то, что я говорю, может развиваться в разных органах и лечение нужно делать с специалистами, которые обладают опытом оперативных вмешательств на различных органах нашего организма. Каким образом мы лечим а, инвазивный эндометриоз? Значит, нужно знать о том, что а, консервативно он не лечится, то есть гормональные лекарства, которые назначаются, они временно снижают симптоматику, то есть они Подавляют подавляет работу яичников, тем самым количество эстрогенов в крови уменьшается, и вот это вот как раз как слизистая матки, так и сам эндометриоидный очаг, а внутри та же самая слизистая матки на время гормонов снижает свою активность, то есть и не растет далее, условно говоря. Вот. Но она никуда не исчезает. Как правило, эндометриоидные очаги, они окружены плотной сведительно-тканной, Капсулы, гормоны проникают в них. Плохо, но самое главное, что они носят временный эффект. Принимаем лекарства, да, так какой-то небольшой эффект есть, уходит боль, уходит отек, так сказать, уходит обильный месячный. Как только мы перестаем принимать эти лекарства, все возвращается вновь, еще с новой силой, да, то есть количество эстрогенов у нас увеличивается, и, как правило, клиническая картина у женщин, она усиливается. Поэтому в такой ситуации основным и правильным методом лечения – будет непосредственно хирургическая вмешательство, то есть эти эндометриоидные очаги нужно удалять. Много раз на эту тему с вами говорили, то есть если мы имеем диффузное аденомиоз, миоз, и вы, так сказать, женщина фертильного Возраста то в этой ситуации можно лечить гормональной спиралью Мирена. Если это узловой аденомиоз, его нужно обязательно иссякать, удалять, потому что гормонами он не лечится, потому что узел огромный, большой, и воздействие на него нереально. Вот. Если это наружный эндометриоз, то нужно обязательно делать оперативное вмешательство и эти эндометриоидные очаги убирать. Если мы имеем кисту яичника небольших размеров, сантиметров, полтора, и вы планируете беременность, то в этой ситуации мы можем, наблюдать за этой кистой не обязательно проводить оперативное вмешательство если опять у вас нет бесплодия да то есть если есть бесплодие или выраженный болевой синдром то в этой ситуации и при малых размерах эндометриодных кист нужно делать обязательно оперативное вмешательство вот а если бесплодие нет то можно за этой кистой наблюдать и при размерах 2 2 с половиной сантиметра 3 то есть уже можно предлагать оперативное вмешательство или например множество есть размерами по полтора сантиметра, но в одном гичнике их может быть где-то пять. Да? То есть в этой ситуации опять мы проводим оперативное вмешательство. Это вот примерные показания для самого оперативного вмешательства, в каких случаях нужно делать вмешательство, в каких нет. Как ставится диагноз? В этой ситуации прежде всего мы основываемся на клинической картине. Пациентка жалуется на выраженный болевой синдром внизу живота, который связан с циклом да, как правило усиливается перед ними. Вот, и все то есть он этот болевой синдром уходит. Далее жалуются пациентки на обильные месячные, вот, так по кровотечений маточных. а следующие симптомы, так сказать, это боль во время половой жизни, да, то есть контактный именно болевой синдром, вот. Далее это бесплодие, далее это выделение крови из прямой кишки во время месячных. То есть симптоматика, она на самом деле обширная, у кого-то более выражена, у кого-то менее выраженная. Я оперирую большое количество очень инвазивного эндометриоза, у которых клинически болевого синдрома никакого нет и жалоб практически у пациентов никаких нет. И она может быть не очень охотно идет на оперативное вмешательство, хотя оперировать нужно, потому что есть инвазия стенки кишки, сужение просвета. И мы говорим о том, что это может все закончиться у нас кишечной непроходимостью, развитием осложнений. То есть, и а, может быть небольшие очаги, 5-7 миллиметров, 2-3, которые находятся в брюшной и располагаются в районе нервных окончаний, и болевой синдром у женщин может быть очень выражен, да, который категорически меняет качество жизни в отрицательную сторону, и она готова идти на оперативное вмешательство на любой, лишь бы избавиться от этой боли. То есть вот это вот очень важно понимать, что количество самих эндометриоидных очагов и инвазия в стенку да, не играет, вернее нет, корреляции между клинической картиной и распространенностью эндометриоза. Да? Вот этим он и опасен, эндометриоз. То есть он может протекать бессимптомно, вовлекать, например, мочеточник, а, так сказать, развивается блок мочеточника, вот в результате функция почки нарушается, и а, пациентка, не замечая, получаемый гидронефроз, и она умирает, условно говоря, да, и я провожу уже нефрактомию, потому что мы делаем радиозатопную синтеграфию, вот, и видим о том, что она не работает и, Функции ее нет. То есть, вот это вот может произойти и может произойти абсолютно бессимптомно. Значит, первое, это клиническая картина, о которой я говорил. Второе, это нужно сделать обязательно УЗИ малого таза. Да? Оптимально сделать как абдоминальным датчиком, посмотреть сверху, снаружи матки, так и вагинальным. Да? То есть, нужно обязательно с двух сторон посмотреть. Если есть... Подозрение на прорастание прямой кишки можно применять еще и ректальный датчик. Да, то есть со всех сторон ультразвуком определить и посмотреть, есть ли эти очаги, есть ли инвазив в кишечную стенку, мочевой пузырь, да, так сказать, в самой стенке матки, там яичники, есть или нет. Это второе. Далее нужно обязательно пациентку посмотреть на кресле, потому что как раз руками хорошо определяется, инфильтраты в связках есть или нет, подвижность матки, болезненная она или нет, при движении, да, то есть мы можем определить действительно клинически и физикально руками, есть эндометриоз или нет, и порой мы находим этот эндометриоз и ставим этот диагноз, хотя инструментально, так сказать, на УЗИ, на МРТ, данных за наружный эндометриоз нет. Такое, возможно, и бывает. Следующее, значит, если есть у нас подозрение на инвазивный эндометриоз, мы обязаны сделать колоноскопию, то есть надо посмотреть просвет кишки, особенно если есть жалобы на запоры, особенно если есть жалобы на выделение крови из прямой кишки. Вот. И сделать мрт органов малого таза, так сказать, при необходимости с контрастом, да? то есть вот этот комплекс обследований позволяет в большинстве случаев поставить или снять этот диагноз и определиться, по крайней мере, предварительно с объемом инвазии, то есть какие органы могут быть поражены, чтобы обсудить с пациенткой объем оперативного вмешательства, да? и вот как раз на этом этапе очень важно понять, так сказать, объем поражения и задать вопросы как хирургу, а хирург их обязан задать себе, да? то есть насколько он готов сделать это оперативное вмешательство, насколько клиника и оперблок подготовлен к проведению одномоментного выполнения оперативных вмешательств на всех органах и системах, которые поражены этим эндометриозом, да, потому что это очень в данной ситуации важно, да, то есть вы задаете вопросы эти обязательно врачу, Сказать, или мы идем только оперируем кисту гичника, а все остальное мы оставляем позади матки, на кишке. И ситуация эта встречается часто. Да, и мы видим о том, что так сказать, пациентка перенесла лапароскопию, брали ее вроде бы с инвазивным эндометриозом, выявили а, наружный эндометриоз, вот, но сделали очень маленький объем оперативного вмешательства. Потому что гинеколог, с одной стороны, не умеет это делать и... Понятно, это не его специальность, а с другой стороны, он не имеет права, так сказать, выполнять оперативное вмешательство на прямой кишке, на мочеточнике, на мочевом пузыре, да, а в оперблоке или в клинике, например, нет специалиста, который может этому гинекологу во время оперативного вмешательства помочь. Поэтому при этом заболевании, сложном, да, нужно обязательно делать такое хирургическое планирование, то есть, составлять хирургический маршрут, то есть, того объема оперативного вмешательства, который планируется сделать, и быть готовым к этому. И мануально, так сказать, иметь абсолютные мануальные навыки, да, и морально, то, то есть готовиться на оперативное вмешательство, которое может продолжаться 2, 3, 4, 5 часов. Да, то есть, нужно физически быть готовым к этому. Вот. Далее нужно быть инструментальным, готовым, чтобы у тебя все оборудование, инструменты для проведения этих видов оперативных вмешательств было, да, и техническое обеспечение по расходному материалу, чтобы был, чтобы анестезиолог знал, и вы, самое главное, обладали опытом выхаживания пациентов с резекцией, например, кишки, с резекцией мочеточников, да, если пациентка будет находиться просто в гинекологическом отделении, рядом нет хирургов, он просто приехал про оперировал и уехал, то есть эта ситуация не очень хорошая, потому что нюансов потом возникает много, и пациентов надо и вести правильно после оперативного вмешательства, вот, и знать, как справляться с этими осложнениями. Они возможны в этой ситуации, да? и естественно, что нужно обязательно знать, как с ними справляться. Вот. А что волнует еще пациенток в данной ситуации? Да, потому что часто э, э, огрехи они закрываются наложением кишечной стомы. Вот. И в этой ситуации много врачей предлагает сразу с поражением кишки пациенткам выведение стомы. Говорят о том, что мы обязательно стому на переднюю брюшную стенку кишечную выведем. Вот, сказать, э, это крайне-крайне редкая ситуация, которая может встречаться и быть в плановом, Порядки в моей практике не встречалось это ни разу. То есть если мы все хорошо делаем и шьем, то, то, то нам это не нужно. Да? Экстренно при развитии осложнений, там, например, Пузырно-прямокишечного свища, который может развиться в результате микронесостоятельности анастомоза, если делается анастомоз очень низко и убирается большое количество отрезок прямой кишки, пораженным эндометриозом 5-10 сантиметров, плюс есть параллельно поражение влагалища задней стенки, обширное, да, то есть, где нужно делать резекцию с наложением швов. То есть, и получается у нас резекция прямой кишки, резекция стенки влагалища. То есть в этой ситуации ты балансируешь на грани. Да, то то есть нужно выводить стому, не нужно выводить в данной ситуации стому. В 95% случаев, если правильно все сделано, то это обходится, но крайне редко в таких вот серьезных патологических случаях может этот кишечный свищ развиться и в этой ситуации после оперативного вмешательства понадобится введение стомы временной там на полтора, на два, на три месяца. Все зависит от степени заживления этого свища. Далее эта стома закрывается и все, и проблем как правило никаких нет. Я это веду к чему, что крайне-крайне редко в данной ситуации нужно делать <как> введение стомы. Да? То есть если мы все делаем правильно во время оперативного вмешательства, это как правило молодые женщины, у которых кровоснабжение кишки хорошее, то есть нет проблем с точки зрения онкологии, а не надо делать никакую обширную лимфотеноктамию, то есть удалять лимфатические узлы. <как> вот, и в этой ситуации, конечно, можно обходиться и нужно обходиться без стома. Вот. это вот примерный а, объем, а, так, так сказать, оперативных вмешательств, которые могут быть выполнены по экстрагенитальном эндометриозе. То есть это касается резекции прямой кишки, это касается резекции а, тонкой кишки, это касается резекции купола кишки, это касается и аппендэктомии. То есть ко всему к этому нужно быть готовыми к операции на мочеточнике. То есть везде обязательно нужно всем этим заниматься вот далее значит как себя вести после оперативного вмешательства после оперативного вмешательства если был выражен эндометриоз то мы как правило с точки зрения профилактики рецидива назначаем обязательно гормональную терапию в виде диферилина на 3 на 6 месяцев, вот, который снижает риски, то есть если хирургически все правильно сделано, то а, примерно риски развития рецидива составляют 7-8%, то есть из 108 пациентов может возникнуть рецидив инвазивного эндометриоза. Если мы применяем гормональную терапию после оперативного вмешательства, да, то эти риски развития рецидива снижаются примерно до 3%. Да? То есть это процент на самом деле очень маленький при такой обширной и большой болезни. Болезни. Вот. Что делаем дальше? Разрешаем беременеть женщинам через 6-8 месяцев, то есть если она получала диферилин, то как только она заканчивает прием этого лекарства, то есть мы разрешаем заниматься беременностью и при сложных инвазивных формах эндометриоза, то есть как правило беременность наступает через год-полтора После оперативного вмешательства. Значит, в нашей клинике мы анализировали свои результаты. Вот мы взяли 100 пациентов, которым была выполнена резекция прямой кишки при инвазивном эндометриозе и которые собирались беременеть, да, то есть у нас 60% пациенток забеременели, да, то есть это очень хороший высокий результат. Причем, так сказать, крайние пациенты – это всего год-полтора после оперативного вмешательства. То есть я к тому, что если подождать еще год-полтора-два, то количество и процент этих пациентов он увеличится где-то до 80. То есть это очень хороший процент. Если самостоятельной беременности не наступает, то в этой ситуации мы можем делать ИКО. То есть и проблем здесь никаких нет. Спрашивают, а при инвазивном эндометриозе, инфильтрате, который есть позади матки, там, да, там 2-3 сантиметра 4 см, вот, я собираюсь береметь. Мне вначале сделать ико, потом делать оперативное вмешательство или все-таки сделать начале оперативного вмешательства. Мы всегда рекомендуем всем на первом этапе все-таки выполнить оперативное вмешательство. Потому что сама по себе стимуляция так сказать, при ЭКО она увеличит размеры эндометриоидного очага значительно может вызвать осложнение в виде стеноза да, и развитие как раз вот этих вот неблагоприятных условий и а, уже будет не до беременности. Если правильно выполнено оперативное вмешательство и не будет никаких осложнений, то качество жизни у пациентки увеличивается, улучшается, да, и фертильность улучшается, а не ухудшается. Если плохо сделать оперативное вмешательство, то качество жизни ухудшится, фертильность ухудшится, да, то есть в этом плане нужно четко понимать и знать. Ну, я думаю, что мы закончим сегодня про инвазивный эндометриоз. Вот, и а, это самое, я буду отвечать на вопросы, которые вы мне задаете. Они могут быть раз, разнообразны абсолютно, поэтому не обязательно по этой теме. Вот, если актуально задать по этой теме, задавайте по этой теме. Я начинаю ответы на вопросы с Инстаграма. Сейчас здороваюсь со всеми, кто присоединился ко мне. Вот. И далее буду отвечать на вопросы ВКонтакте и посмотрим, что у нас там есть в Телеграме. Поэтому задавайте, проблем нет, я на все вопросы отвечу. Вот. Дальше листаем, листаем, листаем. Листаем. 36 лет, два года назад экстерпация матки, кровотечения, гиперплазия, аденомиоз. Уже несколько месяцев весь коричневый выделение раз в месяц, один день. Что это может быть? Значит, в этой ситуации у вас может остаться в цервикальном канале слизистая. Матки, которая работает как обычный слизистый, который располагается в полости матки. И это проявляется в виде месячных. Да? Просто они не настолько объемные, как при большой матке. Да? Так сказать, там осталось слизистой не очень много, но выделения как, как, как раз это носят циклический характер и могут соответствовать месячным. На всякий случай я бы сделал МРТ, вот, посмотрел эту зону, что там нет никакого рецидива нд Метриоза сходил в гинекологу, посмотрел шейку на кресле, сдал анализы. Вот, если там все в порядке, то просто это ваше месячное. Это вполне реально может быть. Шейка может оказаться длинная, и кусочек слизистый может остаться у вас внутри самой шейки. Если очаг эндометриоза появился на анастомозе, споял шейку, матки, яичник, какая. Тактика, новый анастомоз или нет. То есть это вполне реально может быть рецидив эндометриоидного очага где угодно. Вот. И здесь нужно локально смотреть. Вот. Если это небольшой очаг, то есть во время оперативного вмешательства может быть парциально выполнена резекция. То есть это не удаление кишки по кругу всей с наложением анастомоза конец в конец, а локально удален этот эндометриоидный очаг. Потом он может располагаться не в самом анастомозе, а, например, в сантиметре ближе или Дальше от линии швов. И если он не прорастает до подслежившего условия, то может быть угол так называемый шейвинг, сборевание этого очага на кишке с наложением укрепляющих швов. И к можно не касаться. Здесь нужно все смотреть. Вы можете мне прислать на электронку протокол оперативного вмешательства, все свои обследования. Вот. Я вам дам конкретный ответ, что в этой ситуации можно помочь. Если помощь должна, я готов вам ее Оказать и сделать вам оперативное вмешательство. Так, двигаемся дальше. Я с вами, со всеми, здороваюсь, кто присоединился. У нас много участвует в прямом эфире сегодня. Это хорошо. Была операция интимной пластика со слинговой сеткой. Через несколько недель после операции образовалось выпадение. Как вы видите, это была сиром? Поражнили ее с помощью дренажа. Да, такое бывает в хирургии. Вот, то есть это не выпадение, вот, а это скопление сирозной жидкости вокруг сетческого импланта, смотря какой имплант применяли хирурги, насколько правильно обрабатывалось влагалище. Ну, то есть, эти вещи они. Крайне редко, но хирурги встречаются. Сейчас серома нет, но есть свищ. Скажите, пожалуйста, если сделать опять пластик, может ли опять образоваться серома? Вас надо конкретно, реально смотреть. То есть нужно смотреть, нужно ли не нужно удалять этот слинк, эту сетку, является ли она причиной этой серомы, причиной свища. Вот. Если это действительно связанная эрозия непосредственно с этим, с этим имплантом и невозможно консервативно залечить это место, то нужно этот сетчатый имплант удалять. Вот а вы значит, я сама из Казахстана как можно попасть к вам на оперативное вмешательство? Вы можете мне написать сюда в личку, вы можете написать мне контакт или на мой личный электронный адрес Пучков КВ, Собака, mail.ru указать свои проблемы, описать жалобы, прикрепить данные обследования. Я вам дам развернутый ответ. Вы ко мне приедете, я сделаю оперативное вмешательство. Я оперирую примерно 10-15 человек из Казахстана в месяц. Да, то есть, это люди едут. Оттуда ко мне много, поэтому вы спокойно приедете, проблем никаких нет. Если вдруг какое-то приглашение, нужно мы его официально выдаем. Так, делать дальше. Значит, что делать с диагнозом дисплазии умеренной степени? Значит, смотря где дисплазия, если в шейке, вот, то нужно делать так называемую конизацию, да, удалять этот участок дисплазии, добиваться а, непосредственно так сказать, в резекции, чтобы была здоровая ткань. Вот, и если она на фоне ВПЧ возникла, да, то обязательно нужно вирус этот лечить, да, то есть вирусную нагрузку снизить, чтобы не было рецидива этой дисплазии. Если дисплазия располагается в слизистой матки самой, да, то в этой ситуации... Нужно выполнять гистероскопию и раздельное диагностическое выскабливание и по результатам гистологии определяться. Может быть и нужно будет удалять матку. Можно ли принимать визану при миоме и аденомиозе? Можно применять. Вот вопрос в том, с какой целью. Да? Если вы хотите симптомы снизить определенные, то это будет такой кратковременный эффект. Да? Потому что визану можно применять год-два. Дальше вы применять ее не сможете. Она не лечит. Она снимает симптомы. Мы говорили об этом. Да? То есть клинические правления уйдут. Но как только вы визану отмените, все у вас возникнет вновь. И визана не работает на миомы. То есть миом от Визана не уменьшится, чтобы нужно было понимание. Поэтому вы можете мне прислать свое УЗИ, описать все свои жалобы на электронные адресы. Вот, и я вам дам конкретный ответ, что посоветую вам лучше сделать в этой ситуации. Потому что Визана, видимо, не самый оптимальный вариант для такого сочетания болезни. Хотела узнать... При спайке задней стенки матки эндометриоз третьей степени можно делать ЭКО и убрать проблему, потом делать ико. Вот как раз я на этот вопрос уже ответил, так сказать, минутами 10 ранее, да, что в этой ситуации лучше сделать правильно оперативное вмешательство на первом этапе. Вот, далее, возможно, если у вас АМГ хорошие, трубы проходимые, со спермой все хорошо, вам не понадобится ЭКО. Да, то есть вы в этой ситуации можете забеременеть и родить сами. Если есть проблемы, конечно, с АМГ или непроходимые, трубы или есть проблемы со спермой у супруга, то в этой ситуации нужно будет делать ЭКО. Но ЭКО нужно будет делать после непосредственно оперативного вмешательства и удаления эндометриоидного очага. Я уже рассказывал в сегодняшнем прямом эфире почему. После первой лапароскопии назначили дифирелин на 6 месяцев, эндометриоз вернулся. Сколько раз можно назначать деферилин после оперативного вмешательства? Как правило, он назначается 1-2 раза, вот. далее смысла в этом никакого нет. Если вернулся эндометриоз, вот, так сказать, все зависит от его объема. Если это небольшие очаги, например, на яичнике, то в этой ситуации можно проводить динамическое наблюдение, если нет никакого клинического проявления. Если это киста, например, большая, там 4. 5 сантиметров в диаметре, то, конечно, оптимально сделать оперативное вмешательство. Или, например, если есть выраженная какая-то клиническая картина. Если есть эндометриоз позади матки, то в этой ситуации, конечно, придется делать повторное оперативное вмешательство. этот эндометриоидный очаг удалять. Но это возникает, как я уже говорил, крайне редко, примерно у трех пациенток из ста. Да, то есть крайне-крайне редко. В вашей клинике делается эндоузи желудкой, в каком случае оно назначается. Значит, мы не проводим эндоузии желудка, это очень сложное оборудование надобности, например, в нашей клинике возникает максимум один раз в месяц, и в этом нет смысла иметь это оборудование. В Москве делается примерно в 4-5 местах всего. Если вам нужно сделать это эндоузи, то проблем никаких нет. Мы запишем вас в то место, где это производится и делается. Делается это, как правило, при небольших опухолях в стенке желудка, которые располагается в подслейстом и слизистом слое, то есть в том месте, где невозможно при гастроскопии взять биопсию и понять, что это за опухоль. Так вот, это вот эндоузи, оно определяет структуру самой опухоли, то есть это доброкачественная, злокачественно, то есть, как правило, лево-миома стенки желудка, или это ГИС, так называемая, гастроэстерциальная стромальная опухоль, да, или это может быть, так сказать, рак. И вот это вот как раз определяется на эндоузи, то есть позволяет хирургу определиться с тактикой, непосредственно хирургической, да, нужно или нет оперировать пациента, и как срочно это нужно делать. Ну и плюс эндоузи хорошо очень смотрят, Смотрит как раз через желудок поджелудочную железу и желчеводящие протоки на предмет, есть камни в протоках желчных или нет. Да, и осматривает так называемый сосочек доаденально если в нем есть проблема. Вот это вот показание для эндоузии. Идем с вами дальше. Так, что у нас еще? Скажите, пожалуйста, дочери удалили полипы в матке, да, давно не может забеременеть. Это может быть причиной или нет. Значит, если полипы удалены и в полости сейчас все хорошо, то это не является причины бесплодия, а, нужно обязательно смотреть проходимость в трубах, нужно смотреть ее фолликулярный запас, то есть давать АМГ, нужно смотреть, есть спайки в брюшной полости или нет, и нужно смотреть сперму у супруга, то есть это вот основные факторы, которые в 90% случаев вызывают бесплодие, да, так сказать, еще там есть аутоиммунные всевозможные вещи, но вот, как правило, нужно эти моменты исключать, да, то есть первое нужно сделать ГСГ, то есть обязательно контрастные исследования маточных, Труб, гормоны сдать а, это самое, У женщины, сперму сдать У мужчины, и если все будет в порядке Сделать лапароскопию а, Если при лапароскопии проходимость в трубах Есть и а, так сказать, Нет никаких спаек в животе То как раз нужно копать Будет глубже, глубже и глубже Если там будут понятные факторы В виде каких-то механических проблем То есть есть спайки, перегиб в трубах Есть нарушение их проходимости То при лапароскопии это сразу устраняется вот, И при наличии хорошей спермы и при наличии хорошего АМГ, так сказать, шансы, что она забеременеет, крайне высокие, они составляют где-то там 80-90 процентов, если все правильно и грамотно сделать. Ага, про экстирпацию, значит, все, пациентка мне писала про то, что про выделение, и именно удалены были вместе шейки, то есть в этой ситуации вам надо обязательно делать МРТ, то, о чем я вам говорил, и идти на прием к гинекологу, да, то есть здесь нужно осматривать купол влагалища, все-таки, что в нем, какие проблемы и причины есть, то есть я вам на дистанции сказать это не смогу, если вы живете где-то рядом, приходите ко мне на... Консультацию, если далеко, то МРТ делаем и идем на прием гинекологу и в зеркалах на кресле смотримся. То есть и выясняем причину ваших кровяных выделений из влагалища. А у меня по УЗИ внутренний эндометриоз и киста правого яичника эндометриоидный. Как быть, очень переживаю. Пришлите мне свои данные УЗИ, вот, а МРТ, я вам дам конкретные развернутые ответы. и в какую сторону будем двигаться. Понятно, если есть клиническая картина и, например, большая киста, то, скорее всего, что нужно вам будет делать оперативное вмешательство. Спираль Мирена как лечение эндометриоза после удаления очагов. Значит, Мы с вами говорили о том, что спираль Мирена применяется только для лечения внутреннего эндометриоза, дифозного адена, миоза и гиперплазии эндометрии. Больше никакие ситуации смысла и целесообразности в спирали в этой абсолютно нет. Для профилактики наружного эндометриоза спираль Мирена не применяется, она не работает. Маленький полип в матке можно удалить у вас или нет? Можно. Пришлите мне на мой личный электронный адрес или сюда в директ, в личку, свое описание УЗИ, укажите возраст, жалобы, я дам развернутый ответ и приму вас, мы можем сделать операцию хоть на следующей неделе. Подскажите, обязательно ли ставить спирали после оперативного лечения миомы? Нет, не обязательно. Мы это не рекомендуем. Так, двигаемся дальше. Наиболее эффективное лекарство от ВПЧ 34 года. Поздно ли делать прививку от ВПЧ в мирового сообщества, мнение разное. Ее никогда не поздно делать, по большому счету. Просто эффект от нее будет менее выражен, чем если это делается до полового созревания, вернее до начала половой жизни. Вот. Поэтому сделать ее... Можно В данной ситуации нужно смотреть вирусную нагрузку, смотреть, если у вас на шейке какие-то проблемы или нет. То есть надо индивидуально все и подбирать лекарственные средства так сказать, от лечения ВПЧ. То есть я на дистанции вам назначить это не смогу. Можете записаться ко мне на консультацию, мы все сделаем. Или пойти к своему врачу и расписать, чтобы он как терапию расписал вам а, сам, но прививку делать можно и в принципе целесообразно. Сходил недавно на УЗИ, обнаружили кисту левого яичника, месячные идут нерегулярно, гинеколог прописывает дюфастон. Значит, о чем идет речь? Ну, во-первых, надо прислать мне, чтобы было понимание, какая это киста яичника. Вот первый раз вы сделали УЗИ, не первый раз сделали УЗИ, на какой день вы сделали УЗИ? Потому что оптимально сделать минимум дважды на седьмые сутки, на пятый, на седьмой день по, по циклу. Вот и понять, это киста функционального характера или это органическая киста. Если это органическая киста киста, надо с ней заниматься, надо делать оперативное вмешательство, если это функциональная киста, то она, как правило, исчезает и проходит. Поэтому нужно понять, что у вас есть, пришлите мне все свои данные УЗИ сюда в личку или на мой личный электрон, электронный адрес Пучков, КВ, Собака Мэлова, и я вам дам конкретный ответ. А Кисталиево яичника беспокоит, болит живот, можно ли каким-нибудь образом рассосать таблетки или уколами Оперировать я ее не хочу Значит, я дал уже ответ о том, что нужно сделать контрольный УЗИ Посмотреть, носит она функциональный или органический характер Если это органическая киста эндометриоидная, дермоидная, например, или какая-то тест аденома То никакими лекарствами вы их не уберете Все равно нужно будет делать оперативное вмешательство «Так, сделали плановую лапароскопию по поводу спаек брюшной полости малого таза. Та, та, десятый день, но вздутие, колики, спазм не проходит». Ну, это не вполне адекватно. Вот, естественно, что оптимально обратиться к хирургу, который делал вам лапароскопию. Вот, и а, все-таки, чтобы посмотрели на кресле у вас, и надо сделать контроль на обязательной УЗИ. Мало ли какая проблема, причина в этой ситуации есть. Доктор, вы супер. Дай бог вам крепкого здоровья и долголетия вам и вашим близким. Благодарю вас за приятные, теплые слова. вот взаимно тоже всегда всем желаю здоровья, добра и счастья и удачи, чтобы у всех у нас все было хорошо. При непроходимости труб обязательно делать лапароскопию и удалить трубы. Делать надо лапароскопию обязательно, потому что при лапароскопии в 80% случаев удается восстановить их проходимость в этой ситуации. Да, я бы рекомендовал лапароскопию. Если вот не удастся их восстановить и есть в них воспалительные изменения, то лучше их убрать и уже отправиться на ико. Так, в Инстаграме мы на все вопросы ответили. Переходим в ВКонтакте. Смотрим, что у нас тут есть. Тоже здесь вопросы задали. Добрый день, мне поставлен диагноз эндометриоз послеоперационного рубца, что можете сказать об этом? Эндометриоз послеоперационного рубца, если имеется в виду брюшная стенка, оперировать нужно обязательно, никаким образом он не лечится. Вот Надо иссекать этот эндометриоидный очаг, я этим занимаюсь, можете ко мне обратиться, я вам помогу. Для этого надо сделать минимум УЗИ передней брюшной стенки и малый таз, чтобы обязательно было. да, Как правило, это развивается после Кесарева, вот, и, значит, можете прислать мне сюда в личку, в контакта, да, или на мой личный электронный адрес, Пучков, КВ, Собака, mail.ru, Вот, и я вам дам конкретный развернутый ответ, что в вашей ситуации можно сделать. Уплотнение находится на передней брюшной стенке. Ну, вот как раз я ответил вам на этот вопрос. Как определить, что есть факт опущения органов малого... Для этого надо обратиться к гинекологу и, как правило, в 99% на кресле при осмотре этот диагноз ставится или снимается, причем ставится и стадии, то есть, как бы понятно ясно, о чем там идет речь, это клинически все видно так сказать, физикально, руками, в зеркалах, на кресле, провокационные пробы, все сразу ясно и понятно. Скажите, пожалуйста, почему при удалении полипов матки они появляются снова? Вот, это возможно, и в данной ситуации просто нужно на основании гистологического исследования, какое они носят больше, фиброзный характер или слизистый характер, то есть имеется в виду морфологическая структура самого полипа, назначать правильное лечение, так сказать, этого полипа для профилактики Рецидивы, или гормональной, или противовоспалительной. Поэтому на это нужно обязательно обратить внимание вот, и проводить это лечение потом для профилактики. Вы можете прислать мне, по крайней мере, гистологии свои, да, новые, новые свои УЗИ, и я вам дам ответ, что в данной ситуации оптимально для вас сделать. Я безмерно благодарен доктору Пучкову, 13 января 2014 года, вы спасли мне жизнь и совершили невозможное. Спасибо вам за теплые слова, вот. и я думаю, что у вас и далее в жизни все будет хорошо, я очень-очень рад. Побольше бы таких врачей от Бога, благодарю вас. Получить я, получу диагноз, выписку и к вам напишу на почту, у меня запущенный случай. Конечно, пишите, жду, как правило, больше половины пациентов ко мне обращаются именно запущенных или кому отказывается. Оперировать где-то в другом месте. Гиперплазия эндометрия, без АТП, как это понять? Это просто разрастание слизистой оболочки, связано, связано с каким-то изменением гормонального фона локальным да, или какими-то воспалительными изменениями. То есть нужно в данной ситуации посоветоваться со своим врачом и назначить правильное лечение, чтобы профилактировать образование этой гиперплазии вновь. Потому что гиперплазия это нехорошо, из нее развивается рак. Ее нужно обязательно убирать. Значит, сколько у вас стоит операция по удалению эндометриоза с резекцией кишки? Пришлите мне все свои данные обследования, колоноскопию, УЗИ, МРТ. Я вам дам развернутый ответ, посмотрю, какие органы поражены, какой объем нужно делать, какая длительность будет оперативного вмешательства. Вот. И я вам дам конкретный ответ, более-менее, так сказать, по, по цифрам, сколько это может стоить. Можно ли принимать льняное масло для кишечника при аденомиозе, После экстерпации матки. Можно, то это не является противопоказанием. Спасибо за эфир, как всегда, интересный и репродуктивно. И с репродуктивной позиции важный. Благодарю вас. А как, значит, как определить, есть ли опущение половых органов? Да, то есть, я ответил, что это делается на кресле. Врачом обязательно смотрится. Так, переходим дальше, значит, ВКонтакте я на все вопросы ответил, обратно переходим в Инстаграм, вот, что у нас тут еще, вопросы какие появились, смотрим, смотрим, со всеми здороваюсь, кто к нам присоединился, как вы относитесь к Бусерилину Депо мне 53 года. Наверное, не очень хорошо в эти годы его применять, уже особо смысла нет. Вы мне опишите свою ситуацию в ВКонтакте, вернее, в личку, вот, и я вам дам ответ, что примерно в этой ситуации вам можно посоветовать. Да, потому что лекарство, в принципе, как бы применяется, да, но применять ее нужно по показаниям, потому что это серьезное лекарство, и нужно четко понимать и знать, что в этой ситуации есть. Так, значит, смотрю, тоже у нас большое количество присоединилось и в Телеграме, вот, тоже очень хорошо. Так, ну что, я смотрю, а, есть еще вопросы ВКонтакте, да, поздравляю с праздником, и я поздравляю вас. Так, смотрим, смотрим, смотрим, смотрим, а что, вопросы все у нас закончились. Мы с вами плотненько поработали э, практически 50 минут, целый час. Вот. Я рад, что вы нашли время и участвуете вместе со мной в прямом эфире. Я рад, что сумел ответить на ваши вопросы. Я думаю, что нам нужно заканчивать, потому что сегодня такой хороший, великий праздник. И я еще раз поздравляю всех с ним. Вот. Я хочу, чтобы у вас все в жизни складывалось хорошо, чтобы вы могли помогать окружающим людям, всегда заботьтесь о своих близких, не забывайте о них, вот, особенно о старших близких, да, помогайте те, кто уже не может сам себе помочь, вот, и Бог даст вам, и самое главное, я думаю, что вы ощущать себя в жизни на этой планете будете по-иному, по помочь детям маленьким, помочь старикам, помочь тем, кто не может сам себе каким-то образом оказать какую-то помощь, я думаю, что это очень важно, Начинайте всегда с малого, если не можете сделать большое. Вот, и постепенно вы будете делать хорошие правильные дела. Даже если вы просто будете думать о хорошем, вот, уже это правильно, уже хорошо. Побольше улыбайтесь, побольше так, так сказать, к людям хорошего отношения. И вы увидите, как энергетика вокруг вас меняется и становится больше добрых людей, они тянутся к вам, они будут к вам приходить, и жить вам будет прекраснее, с интересом, легче и лучше. Я хочу, чтобы у всех все складывалось, благодарю вас за внимание, я эфиры эти прямые всегда сохраняю, я сохраню и эти, и ВКонтакте, и в Инстаграме, вот вы всегда можете к ним вернуться, посмотреть. До новых встреч, искренне ваш профессор Пучков, еще раз с праздником!